Добрый день, меня зовут Оксана, и сегодня я хочу рассказать вам об особенностях двухметровых панелей Forex Decor. Это панели зигзаг, вали и хил. Зигзаг стал настоящим хитом, и все эти три панели входят в коллекцию Модерн. Они достаточно стильные, лаконичные. Четвертая панель – это шикарная фигурная панель «Шеврон» из коллекции «Новая классика», которая была презентована фабрикой «Урак Декор» в этом году. В области применения 3D-панели «Урак Декор» ограничены только вашей фантазией. Ими можно декорировать стены, мебель, двери и внутренние откосы. Панели прекрасно себя зарекомендовали в помещениях с повышенной влажностью и большой проходимостью. Все панели, выполнены из полиуретана, имеют легкий вес и относительно простым антажем. Вращаем монтаж и обработанный торец панели. Как мы видим, здесь нанесена полиуретановая пленка, а значит, если вы стыкуете панели между собой, вам достаточно будет использовать обычный монтажный клей от ОРОК ДЕКАФИКС Pro. Если же вы режете панели или стыкуете их по верхней части, где у нас будет полиуретановый слез, то обязательно нужно использовать стыковочный клей Fix EXTRA. Если вы используете панели во влажных помещениях, необходимо использовать монтажный клей DECOFIX POWER. В панелях ORAC Декор все продумано до мелочей. Они просто созданы для того, чтобы наполнить ваш интерьер невероятной красотой, уютом и атмосферой. Спрашивайте во всех интерьерных салонах вашего города.